Когда вы выходите и вы рассказываете историю, вообще давайте так поймем, что за всю историю человечества обучалось только двумя способами: через игры и через истории. То есть когда дети все за счет учатся за счет игр, и животные тоже за счет игр учатся. Если смотрите, щенки дерутся, там барашки прыгают, все. Второй этап это story telling, это когда у костра Сидит Ахсахал с такой бородой и рассказывает, в наши времена был такой батыр, я его позвал раз на раз, там это, потом это, он дернулся, я ему по башке. И вот это вот это вся история. Вам обязательно нужно всем освоить публичное выступление, потому что публичное выступление это способ продажи себя массовому количеству людей. Это тоже продажи, сегодня я же говорил, мы тремя вещами занимаемся. Принятие решений, продажи и переговоры. И вот история, если вы будете заниматься, изучать отдельно публичное выступление, самый лучший способ публичного выступления это storytelling. А для того, чтобы правильно рассказывать историю, вы должны изучить э, драматургию. Их всего там э, буквально э, 7, ну по-разному, есть разные концепции, 7-9 э, драматургических сюжетов, э, там называется Золушка, там Из грязи, в князи, там, э, там, ну вот разные. И когда вы поймете внутреннюю паттерн, вы поймете, как выстраивать историю. Вот Рустам выступил, вот я подчеркнул, yeah, yeah, yeah. насколько важен стори Вначале yeah. все говорят, 90% Марголан Калич, вы, 10% ну, разное. В середине баги-туры говорят, 30, 10% разное, 30% природа, и 60% Марголан Калич, это вы. Концу тура говорят, 10%, 10%, 10 разное, 30% природа, 30% общение с, с другими членами, и 30% вы. И я чувствую, мой рейтинг падает. И я тут говорю, все, тур заканчивается. Все, вы обнаглели, хватит, тур заканчивается. Я смотрю мой рейтинг, главное, рейтинг природы растет, рейтинг других участников растет, только мой рейтинг падает. Так и в наставничестве. Так и в наставничестве. Вначале все приходят на меня, а потом мой рейтинг начинает падать. Нет, это, конечно, шутка, но в этом смысл большой. Дело в том, что а, вот а, наша предыдущая группа наставнича, реально крутые ребята, и они реально друг друга прокачивали и затачивали. Вот, вот просто вот, а, друг друга поддержка, вот затачивают, вот какие-то челленджи друг друга объясняют. И, и это очень круто, это очень-очень эффективно. Вот в финской системе есть три способа обучения. Первый способ, когда учитель объясняет ученикам, второй способ, когда ученики объясняют друг другу, и третий способ, когда ученик выходит и объясняет другим. И вот этот случай, когда вы объясняете друг другу, он крайне эффективен. Крайне эффективен. Если в финской школе, например, если ученик какой-то предмет не понял, учитель больше ему не объясняет. Ему уже объясняет его соклассник. Потому что учитель, значит, не теми словами объяснял. А его соклассник, который понял, он объяснит ну, лучше. Э, я понял, что человек состоит из набора алгоритмов. Угу. Э, так, вот мышление, это, скорее всего, тысячи этих установок, э, это тысячи каких-то паттернов, да? да. Мы mm -hmm. срабатываем очень, как эти автоматы, которые щелкают. Ну и, по Паран, сути, биороботы, биороботы за, заводские да. установки. И прикольно, если человек, например, беден, у него э, проблема не в том, что плохое окружение или там... Э, не знаю, родственника нет, который его двигает, или диплома нет, а это внутренние его вот эти установки. А как быть таким людям, которые вот хотят изменить свою жизнь, я им говорю, они понимают то, что мышление надо поменять, но как бы они ни старались, у них не получается вот эти установки переменять. Ну, смотрите, вообще, вот когда я говорю про основную операционную систему, да, что такое основная операционная система? Это мировоззрение. Это мировоззрение. Что такое мировоззрение? Мировоззрение – это ваше представление об этом реальном мире и о его законах. Если ваш вот, реальный мир, он живет объективно помимо вас. Если ваши представление будут кривые, то у вас всегда будет кризис. Потому что реальность вас всегда будет по башке бить. Он говорит, ты не соответствуешь реальности, и всегда тебя будет по башке бить. Кризис, когда, в народе говорят, когда он, он потерял почву под ногами, или еще говорит он связь с реальностью потерял. А, так вот, как формируется мировоззрение? Мировоззрение формируется за счет ваших ценностей и за счет ваших убеждений. А, и для того, чтобы менять а, человека, а, советы бесполезны. Вот ты даешь человеку совет, никогда он не изменится а, благодаря советам. Надо менять убеждения, а чтобы менять убеждения, надо э, понимать, от чего эти убеждения у него сформировались, что явилось причиной э, изменения убеждений. Когда два человека спорят, это на самом деле не соответствует двух убеждений. И бесполезно, я вот ему дам 10 аргументов, он мне даст 10 своих аргументов, я 20, он 20 своих аргументов. Бесполезный спор. Так вот, для того, чтобы прийти к Единому, надо вот он аргумент мне сказал какой-нибудь, например, «Марон Колевич, вот я должен получить столько-то за этот актив». Я могу сказать, нет, это столько не стоит, ты не получишь. И это тупик. А я должен спросить, почему ты считаешь, что ты должен это получить? Раз. А потом, почему ты считаешь, что тебе кто-то вообще должен? И я должен выслушать, ну, то есть, понять, откуда у него сформировалось это убеждение. Он говорит, ну вот э, там, потому что такой же актив в Америке продается по такой цене. Я говорю, подожди, в какой стране мы сейчас здесь живем? В Казахстане. Ну, если бы ты был в Америке, тебе бы заплатили бы такую цену. Но в Казахстане же тебе не могут ее заплатить. А ты знаешь, почему в Казахстане не платят за актив в такую цену? Нет. Потому что в Казахстане риски могут отнять и так далее, и так далее. Когда ты разбиваешь его убеждения, он меняет свою позицию. Вы сами себя держите в тюрьме поэтому вы не можете вырасти поэтому вы не можете масштабироваться, поэтому вы не можете знакомиться все это только вот здесь благодаря вашим ограничениям. никто вам не запрещает это вы сами себе поставили запрет вся жизнь человека вся жизнь человека весь смысл вашей жизни заключается в написании алгоритма. вот удивительная вещь смотрите почему Потому что в этом мире существует только два типа ошибок, которые вы никогда не должны совершать. Первый тип ошибок – это повторяющиеся ошибки. Потому что если вы будете делать повторяющиеся ошибки, то вы всю жизнь будете как белка в колесе. Ничего никогда не добьетесь. Второе – это ошибки с невозвратными потерями. Ошибки с невозвратными потерями. То есть, когда ты совершаешь такую ошибку, которая отбрасывает тебя вообще далеко назад и не вернуть, все уже это не вернуть поэтому соответственно единственный способ не совершать эти две ошибки это делать алгоритмы вот представьте дерево да? вы на него карабкаетесь дерево в вашу жизнь да? вы карабкаетесь, карабкаетесь, карабкаетесь и раз э, во-первых, если вы совершаете повторно ошибки то вы не вверх идете, а вокруг дерева крутитесь Верхний лезть. А теперь вы лезете, лезете, лезете, и раз, тупиковую ветвь пошли, ошибка с невозвратными потерями, и упали с дерева. Годы вашей работы пропадают, и вы понимаете, что, блин, вот это весь опять путь пройти, это без шансов. Поэтому большинство бизнесменов, которые падают, потом на ноги не встановятся, потому что они понимают, сколько это пахоты, опять это нереально. Так вот, единственный способ, который вам заставит опять быстро встать на ноги, это алгоритмы. Когда у вас есть алгоритм быстро забраться на дерево, ты уже знаешь, что ты не будешь блуждать. У тебя есть короткий путь. У тебя есть короткий путь. Алгоритмы это то, что вы всю жизнь должны копить.